Здравствуйте еще раз всем. Сегодня у нас будет эфир, который ждали все давно, но с нашей болезнью мы тут все переносили, наконец-то все состоялось. И эфир у нас сегодня, это такая первая у нас будет, наверное, серия из сериала про послеродовое восстановление. Эфир, я почему написала, что очень полезно будет для беременных. Некоторые спрашивали, что это только для беременных? Я говорю, нет, конечно же, он в основном для тех, кто уже после родов. Но почему он будет полезен для беременных? Потому что, потому что, смотрю туда и туда, параллельно, потому что очень важно, вот я делала опрос специально, о чем думает женщина до родов. По-моему, 60 или 65 процентов думают о том, как пройдут роды. Дальше там закончить ремонт, коляска, кто-то еще про что-то, про что-то. Но вот основная такая часть это о том, как пройдут роды. И 6%, всего 6% думает о том, что будет после родов. Представляете? Ну, это, это очень маленькая часть. И вот сегодня мне хочется, чтобы эти 6% немножечко у нас увеличились. Потому что когда женщина попадает домой после родов, ну, начинается такая новая жизнь, в которой место себе, вот как женщине, да, отвести уже некогда. Ну, просто некогда. Все сосредоточено вокруг ребенка. Но женщина не перестает быть женщиной, и у нее, что самое интересное, есть некоторые проблемы после послеродованы. Не у всех, безусловно, но есть большого количества людей, которые требуют внимания, и нужно понимать, что с этим делать. Именно поэтому я просила, чтобы беременные девочки сегодня тоже к нам подключились для того, чтобы послушать, понять, где-нибудь отложить себе, как минимум, закладочку сделать на этот эфир, чтобы после родов к нему вернуться и уже знать, что и с чем делать. Вот. А Юль Сергеевна у нас сегодня, Шишкина, наш эксперт, врач-акушер-гинеколог, кандидат в медицинских наук, очень красивый женщина, правда, сижу рядом и любуюсь, но всегда приятно, когда еще врач, помимо того, что квалифицированный, еще вот такое вот красивое эстетическое наслаждение получаешь в общении. И находимся мы в СМ-клинике. Сегодня там у нас какая-то ординаторская, да, как правильно называется, кабинет. Mm -hmm. да, кабинет врачей. Мы прям даже чуть-чуть слышим, о чем они говорят. В общем, мы в такой медицинской среде. И э, говорить мы будем обо всем, что касается ситуации после родов. Я очень много уже сказала, я замыкаю. Вопросы у меня, конечно же, все собраны, да, вот мы сейчас немножко даже пообсуждали. Давайте начнем с того, вообще, с чем сталкивается женщина после родов. Вот прям топчик такой. Что беспокоит прежде всего шок шок да как правило они все в шоке от произошедшего они да, не готовы вот. к этому психологически и физически угу. да, и физиологически конечно очень важно немножечко получить какой то информацию да? может быть поработать с психологами кому-то может быть действительно вот послушать вот такие вот э, наши собрания для того чтобы быть морально готовыми да, У меня двое детей, я человек с медицинским образованием, но жизнь до и после, она меняется кардинально. И даже имея весь багаж знаний, все равно ты пребываешь в шоке. То есть у вас тоже был шок? Ты пребываешь в шоке от того, что с тобой происходит, от того, как это проходит, от того, что ты испытываешь. А потом ты собираешься, понимаешь, что все нормально, все будет хорошо, ты сможешь справиться, потихонечку становится намного легче. Окей, тогда про психологический. Это прям большой пласт. Тоже ну, в скором времени будем делать эфир на эту тему. А давайте про физиологическую. Какие проблемы основные, с которыми мы сталкиваемся? Ну, смотрю, что вы имеете в виду. Все зависит от того, какие это были роды. Это были физиологические роды, или это были роды путем кесарево-сечения. Физиологические. Физиологические роды. Если это были нормальные физиологические роды, мне кажется, там что-то случилось, то... Как mm -hmm. правило, женщины сталкиваются, ну, с такими, если это были хорошие качества, психологические роды, без каких-то разрывов, разрезов, которые нет выраженного болевого синдрома, то, наверное, это проблемы наладки грудного скармля. Мне кажется, это основная проблема, с которой девочки сталкиваются в mm -hmm. первые сутки. Первое, это ГВ. Второе, ну. Мне так сложно сказать. Мне кажется, это зависит от какой-то конкретной ситуации. У всех разные моменты, Хорошо. Другой порог там. Давайте такой. тогда по конкретным пойдем. Возникает послеродовая боль. Когда нужно понимать, что все мне нужно к врачу, потому что женщины, они же много терпят, они же думают, ну, пройдет, мне сейчас не до этого, не до себя и так далее. Вот какие параметры уже, наверное, не знаю, критерии этой боли должны сигнализировать, что все, срочно нужно бежать к врачу? Когда что? Когда не помогает спазмолитики, когда, ну, хотя пить на ГВ особо ничего да, там и не попьешь. Когда? Когда тебя там уже, вот, не знаю, скручивает и, или чуть пораньше все-таки? Мы сейчас говорим с вами о каком послеродовом периоде. Если это какой-то ранний послеродовый ранний, период, ранний. Да? то есть мы подразумеваем, что женщина выписана из родильного дома. Да? Да. Да? Я вот просто про шок, про вот да, это да, все. Да, я да, в рамках да, родильного дома имела в виду, а они в момент, когда они выписались, они уже, уже, -то, выписались, да, уже. то есть они выписались, они находятся дома. Да? То есть у них уже были какие-то такие максимальные болевые ощущения, и дома, вот что. Я думаю, что здесь все-таки нужно обращать внимание на характер болевого синдрома и его усиление в случае, если его не было. Да? То есть если у девочки все было хорошо, у нее был какой-то да, определенный болевой порог, да? то есть она испытывала какие-то ощущения, она выписана домой, вдруг у нее появилось какое-то усиление болевого синдрома, это всегда должно насторожить. Да? Что случилось? Да? Какая-то она дала физическую нагрузку, mm -hmm. либо как-то что-то случилось со швами, да? если там был какой-то соответственно, операционный момент. Вот. В любом случае, усиление должно насторожить. Девочкам рекомендую всегда обратиться к врачу на десятые сутки. Это сделано именно для того, чтобы они, соответственно, вот в этот ранний послеродовый период были переданы на патронаж да, врачу кушару-гинекологу, для того, чтобы вот какие-то ранние моменты они могли сразу обсудить. То есть, если у меня ничего не болит, мне не нужно на десятый день или все равно нужно? А, мое впечатление мое мнение что нужно ну, да, на десят показаться. показаться обсудить задать вопросы да, если что- то непонятно какие-то сомнения да, потому что вопрос терпения Имеет очень большое значение. для да, да, женщин недостаток времени. И что мы часто видим, приходят уже девочки с какими-то не очень хорошими ситуациями, несколько запущенными, да там уже начали расходиться швы, либо какое-то нагноение пошло. Почему не приходила раньше? Не могла, не могла оставить ребенка, муж постоянно на работе, я вот там с ним всю ночь не сплю. Да, то есть, и потом они приходят, но ну, это все затягивает процесс, лучше все приди, обсудить, Десятый потом, день. Десятый день, а потом через два месяца, как в плановом порядке, как обычно. Кому прийти на десятый день, как ушару гинекологу женской консультации, как ушару гинекологу в роддом. А, допустим, велась я у вас беременной, да, вот, вот конкретно, прийти мне, значит, к вам нужно. Кому мне вообще прийти? Если мы говорим о том, что девочка у какого-то конкретного доктора наблюдалась, то, конечно, лучше mm. не нагружать родильный дом, хотя зона ответственности до месяца после родового периода mm. – это родильный дом, да, и mm -hmm. все-таки подойти к к шару-гинекологу, если уже есть какие-то вопросы, то он вас сориентирует, куда нужно обратиться дальше. Mm -hmm. Хорошо. Конкретный вопрос от наших девчонок. На второй день после экстренного кесарево сечения боль во всех мышцах это реакция на эпидуралку или после физической нагрузки в естественных родах? То есть я так понимаю, что женщина рожала, в какой была физическая нагрузка, в какой-то момент сделали экстренное кесарево, используя эпидуральную анестезию, и вот такая боль появилась. На второй день после экстренного кесарева во всех мышцах. Да, то есть она начала рожать самостоятельно, угу, да, потом в какой-то момент они начали да, на да, да, да. да. Боль во всех мышцах, я не могу сказать, что это нормальное состояние. Скорее всего, да, это мышечная реакция просто на естественные роды, которые были. Проблемы заключается очень часто в том, что девочки не подготовлены именно мышечно. Поэтому да. очень часто мы говорим о том, что важны а, упражнения для укрепления мышц тазового дна не только в послеродовом периоде, а именно на этапе предродов, mm -hmm. да, чтобы, соответственно, они понимали, как им правильно тужиться. Что мы видим часто? Они тужатся все в лицо. Да. Красное лицо, выпученные глаза... Налитые кровью, да, а при этом акушерка кричит, что тушься, а ни ничего не происходит, да, потому что девочки не понимают, да, куда нужно прикладывать усилия, да, и это тоже очень важно прорабатывать на двуродовом этапе. Тогда минимизируются болевые ощущения в послеродовом периоде, да, соответственно, и вот таких вот жалоб на выраженный болевой синдром во всех мышцах. А мышцы почему? Потому что она держалась за кресло, натужилась в лицо, она напрягала все тело. И это была не динамическая, а такая статическая, длительная нагрузка. В связи с этим, скорее всего, у нее такие выраженные боли. Ну это как после занятия спортом. Да, в принципе, на первый день еще да, ничего, да, а на второй начинается да, самое худшее. Понятно. Да. То есть, в принципе, пройдет. Да, ну как вырабатывать с кислота, кислотом. Да, да, да. Крепатура, как говорят, спортсмены танцуры. Хорошо, после родов прошло почти три месяца. Болят тазовые кости, бедра при ходьбе. Куда идти? Для начала нужно, конечно, подойти к акушеру-гинекологу, сделать УЗИ, посмотреть, не ли там каких-то симфизитов в послеродовом периоде, да, и, соответственно, связь, связан с этим каких-то болевых ощущений. Не могу сказать, что это какая-то ситуация нехорошая, раз она двигается, ходит, значит, это уже не какой-то сильно выраженный процесс, но обратиться стоит и обсудить. Ну, это патологический симптом, не должно быть таких выраженных болей ни в костях, ни при ходьбе. Здесь нужно да. да, обратиться, нужно да, поговорить с доктором и обсудить. Опять же, к гинекологу сначала. Гинеколог? Ну, послеродовый доктор это в целом гинеколог. Гинеколог уже решит. Как Мы сейчас обсуждали, что как терапевт у не беременных женщин, да, или вообще людей, у всех у терапевтов, он направляет дальше к различным специалистам. Так вот, у беременных это гинеколог. Ой, я хотела чуть-чуть сделать как-то. Вот. Ой, не так сейчас. Господи, я и техника. Так, следующий вопрос. Прошел один год и три месяца после экстренного кесарево сечения. После физических нагрузок, особенно на живот, начинаются жуткие боли спазмы в животе и даже понос. носу. Итак, несколько дней. Что делать и к кому обращаться, к какому врачу? Вот видите, все вопросы, да, к какому врачу, куда идти? К кому врачу, куда да, идти? Да, Так, экстренный кесарево, год и 3. Ну, большой промежуток на самом деле. Угу. Да? Не должно быть сильной нагрузки. Есть вероятность, что немножечко по ну, экстренной кесаре где-то что-то подтянулось, да, и шовчики где-то что-то могли подзажаться. Но, на самом деле, я бы исключила и другую патологию, гастроэнтерологию. Почему понос? Вот я тоже на проект, Да, думаю. соответственно, как-то сложно мне обосновать. Спазмы можно обосновать каким-то, да, стяжением, втяжением, да, чего то Чего пузырь где-то что-то как-то подтягивает иногда, да, немножко меняется там анатомия. Но вот такие моменты сложно мне обосновать. Возможно, есть какое-то сопутствующее заболевание, которое просто на физику дает обострение. И девочка с этим сталкивается. То есть здесь к какому врачу идти? К гастроэнтерологу? К терапевту? К гинекологу? А, ну, а, здесь привязка к гинекологу только то, что был год, на, был год назад экстренный кесарево. Да? Но я бы начала с гастроэнтеролога. Все-таки спастические боли в животе, да, это гастроэнтеролог. Да. Угу. Окей, спасибо. Следующий вопрос из вот этой же нашей темы боли послеродов. родов. 7 недель после родов сильно угу. напряжены мышцы тазового дна. Угу. Миофасциальный синдром. Дискомфорт при сидении и ходьбе в туалете. А как можно их расслабить? Какие процедуры, препараты могут помочь? Угу. Я так понимаю, что здесь уже поставлен какой-то диагноз. Видимо, да, да, если девушка о нем тоже. То есть девушка к обращалась к какому-то доктору, который ей поставил такой синдром. Честно, я затрудняюсь ответить. Это какой-то неврологический диагноз. Угу. У нее фасциальный синдром, это гинекология не имеет никакого отношения. Дискомфорт при сидении и ходьбе в туалете. Ну, я бы хотела эту девочку увидеть. Да, чтобы на нее посмотреть и определиться, что, почему у нее так сильно напряжены мышцы тазового дна. Но это все вопросы, вот, то, о чем я говорил с самого начала. Это неправильная подготовка к родовому акту. Да, соответственно, нетренированные мышцы и потом получают зажатые, зажатые, спазмированные мышцы, которые вызывают болевой синдром. Но я бы все-таки проконсультировалась у невролога. Да, почему миофасциальный синдром выставлен. Может быть, у нее исходно были какие-то грыжи поясничного отдела позвоночника, длительный родовой акт, или, да, соответственно, не самая удобная поза в родах. Очень часто мы видим, даже когда мы оперируем, какие-то влагалищные операции делаем, девочкам потом тяжело, у них, соответственно, есть некоторые неприятные ощущения да, соответственно, в этой области, переходящие именно в промежность. Возможно, угу. здесь с этим что-то связано. Ну и, соответственно, терапия будет подобрана с учетом этих моментов. То есть сначала все-таки гинеколог уже с вот этим я так с понимаю... учетом длительности анамнеза семинедельный после родов однозначно гинеколог, гинеколог должен посмотреть должен посмотреть соответственно решать вопрос что с этим делать но тем более если есть уже какой-то диагноз невролога да. с этими со всеми диагнозами прийти да. к гинекологу я надеюсь что это диагноз неврологический и поставлен он доктором да то есть все таки а ее обратиться да расслабить угу. какие процедуры Нужно посмотреть. Нужно посмотреть. Да, если это неврологический диагноз выставлен неврологу, может какую-то блокаду сделать, да, если там есть какие-то моменты, да, обратить на это внимание. Угу. Но вот еще по поводу болей. Да, кстати, по поводу болей тоже такой вопрос часто звучит. Например, в родах использовали петуранную интубацию. Теперь у меня болит спина. И я помню, когда то общалась с анестезиологом, и он говорит, девочки, у нас сейчас в нашей жизни огромнейшее количество людей, у которых в обычной жизни болит спина. Мы неправильно сидим, мы все в телефонах, мы за компьютером, мы мало двигаемся, не очень хорошо занимаемся спортом, даже если занимаемся, не всегда правильно. И поэтому говорит. Когда вы ходили в родах, у вас полностью менялся да, вот положение mm -hmm. позвоночника, потом оно возвращается резко на место, естественно, даже у здорового абсолютно человека возможны боли в спине. Поэтому здесь тоже, наверное, надо немножечко думать о том, что боли, в принципе, в спине возможны после родов, даже если это не связано с гинекологией. Конечно, и плюс нужно учитывать, что теперь у них большая нагрузка, они постоянно кого-то носят да. на руках, поднимают. Да, все равно это такой непривычная физика, который не было до этого. В любом mm -hmm. случае это провоцирует. Uh -huh. Я Люблю эпидуральную анестезию, да? у меня у самой была эпидуральная анестезия. И я могу сказать, что очень часто дискредитируют этот метод, да, что он неправильно выполнен, что нехорошо. Как правило, в роддомах самые опытные анестезиологи, умеющие делать самую великолепную эпидуральную анестезию, потому что такого опыта, как у них, нет ни у кого, угу. да. То есть это практически, ну, сейчас очень много. Да, да, есть, да, да, да. кесарево сечение практически всем, да, соответственно, для того, чтобы был сразу контакт. И девочки в родах получают эпидуральную анестезию, да? Ну, я по опыту на приеме в виде девочек крайне редко встречаю. Я даже сейчас даже так не могу даже вспомнить, чтобы я столкнулась с пациентками, которые пришли ко мне в послеродовом периоде с жалобами на боли в спине. Именно связанные с эпидуральной анестезией. Угу. Да, то есть я бы поискала и другие причины да, вот этих болевых моментов, не только связывалась с эпидуральной анестезией. Угу. Как-то головные боли можно было бы еще обосновать, да. потому что вот эти первые сутки после, они объяснимы. Объяснимы, да, вот тем, что вводится, соответственно, определенный препарат. Но здесь угу. я бы поискала. Хорошо. Следующая у нас такая тоже подтемка. Швы. Швы после родов. Мы да. знаем, что швы могут быть после кесарево сечения и после, например, там эпизиотомии, да, разрывов и так далее. Первый вопрос. После эпизио шов саморассасывающийся. Прошел уже месяц. Была у гинеколога на платном приеме, сказал, что есть еще нитки. Иногда кажется, что появляется неприятный запах, хотя гигиена соблюдается. Больше ничего не беспокоит. Норма ли это? Врач сказал, что швы особо не имеет права трогать, а в женской консультацию не попасть. Тоже вопрос, как бы, если на платном приеме врач не может трогать, а в женской консультации что может трогать? Вообще, может ли врач трогать? Давайте так вот. Врач может все делать, если он умеет это делать. Да, mm -hmm. если у него есть такой опыт. Здесь, на самом деле, ну, все достаточно просто. Эпизиотомия, саморассасывающийся шов, как правило, используют определенный шовный материал. Мы знаем, что сколько рассасывается этот шовный материал. А в данной ситуации я подразумеваю, что это тот шовный материал, который рассасывается два месяца. Mm -hmm. Поэтому наличие его... Да, иногда даже девочки могут видеть отхождение этого шовного материала. Они могут прям видеть, как ниточки выпадают. Да? Соответственно, могут как-то, если там все зависит от того, как зашито, да, каким способом, какой вид шва использован. Но часто вот мы видим, они приходят, они иногда внутри уже даже рассосались, мы так снаружи их потянули, они деликатно оттуда вышли. Да? Но в среднем в два месяца это нормальный период. Я могу посмотреть, оценив просто нить, понять примерно, сколько времени рассасывается этот шов. Ну, просто понимать, ну, материал, которым они работали. То есть пока не беспокоится, если месяц всего прошел, да, потому что есть еще один месяц. Конечно. А по поводу неприятного запаха? Неприятный запах вот этого меня смутило, да, потому что, соответственно, нужно посмотреть, получала ли какую-то профилактику в послеродовом периоде. Были воспалительные процессы у нее в течение беременности. Часто встречаем ситуацию, что вся беременность протекала на фоне воспаления, постоянные санации. Да, я бы, конечно, увидев такую пациентку, взяла у нее мазки, исключила бы воспалительный компонент, потому что всегда он может быть. Это не всегда связано с инфекцией половым путем. Мы понимаем, да, что девочки не начали жить половой жизнью. Это своя собственная флора, которая садится. Да, шовный материал, кровь, как питательная среда. Иногда может быть воспалительный процесс. Поэтому мы обязательно должны исключить воспаление. да, Но наличие шовного материала – это норма. Гигиена соблюдается. Великолепно, да. Но нужно исключить воспаление, если нужно просанировать, дождаться, когда полностью рассесётся шовный материал, да, два месяца, это период, когда мы должны видеть уже полное расхождение. А по поводу а, соответственно Не расхождение, угу. а, да, да, заживление. По да. поводу э, гигиены мы недавно снимали э, экскурсию в родильном доме, и там доктор говорила, вот, говорит, гигиенический душ, девочки здесь, потому что если у вас будет какой-то шовный материал, ну, имеется угу. в виду, да, после естественных родов, то... Первое, что вы должны делать, это обрабатывать вот, вот, все, вот, вот здесь гигиену соблюдать, интимную, да, это даже ну, вроде как важнее, чем лицо на самом деле убывать, потому что вот это для вас сейчас самое важное. Так что здесь по поводу гигиены тоже вопрос, потому что, я не говорю, что девушка там как-то неправильно это делает, но, может быть, не совсем правильно показывают в роддоме. как Она имеет право не знать, как это правильно. Вот. Да? вот. Она же делает так, как она умеет. Да. Ей, может, не объяснили, не договорили, иногда в силу каких-то моментов доктору нет времени просто правильно это все объяснить может быть мы скажем каких-то несколько ключевых <свят> моментов по поводу гигиены если мы говорим вот конкретная ситуация была эпизиотомия. хорошо да. Да. да девочка может подмываться После того, как она подмылась, она обрабатывает это либо водным раствором хлоргексидин, она прям поливает сверху, ей не нужно обрабатывать и вымывать все во влагалище. Но снаружи то, куда может попасть да, естественное выделение, да, моча, кал, должно быть все обязательно, соответственно, убрано и обработано местными антисептиками. Это основа. Угу. Да? В идеале, конечно, если девочка использует какие-то я за то, чтобы были средства интимных гигиены оптичных марок. Я не называю никогда конкретную марку, это моя любимая фраза, аптечные марки, да, чтобы это были препараты все-таки адаптированы, подобраны, с правильным pH, да, с какими-то минимально раздражающими, аллергическими вот этими моментами, угу. да, чтобы не было. Вот. Все, если она будет таким образом следить, вот этот ранний, после, соответственно, обычно после такой родовый период, то все у нее будет хорошо. Но нужно смотреть, шовный материал, как зашито, насколько... Нет воспаления и так да, далее. Да, его не было, да, mm -hmm. дальше mm -hmm. уже смотреть. То да? Есть? Да, ну меня бы месяц после родов точно не насторожил на в рамках, если бы я посмотрела на девочку и увидела где-то элементы шовного материала. Да? Я mm -hmm. бы объяснила, объяснила, какой вид нити, почему так правило, если объяснить, все понимают и беспокойство уходит. Все проблемы от того, что мало объясняют, <laughs> или мы мало слушаем, или нам мало объясняют, на самом деле это все, все проблемы всегда от этого основные. Так, после экстренного кесарева пропала чувствительность кожи над швом. Примерно 5 сантиметров кожи не чувствуют прикосновений. По ощущениям, как будто так и не отошли от анестезии. Шов снаружи, снаружи зажил хорошо, внутри, видимо, плохо, так как был метроэндометрит на третьей неделе после родов. Прошло уже два месяца, чувствительности так и нет. Стоит ли волноваться? В целом очищение от прикосновений кожи ниже пупка очень неприятное. То ли побаливает, то ли колит, то ли мурашки. А, ну, метроэндометрит ситуация ситуация немножечко здесь не относится к шву и чувствительности, да? Какой-то воспалительный процесс, он возник. Да, вследствие определенных моментов Здесь много можно дискутировать, почему так возникло Но в целом мы понимаем кс это рассечение кожи Это пересечение нервных окончаний Для того, чтобы они восстановились Должно пройти время да, в любом случае. Это касается любой хирургической операции. Это не только кесарево сечение. Любую операцию, которую мы оперируем, если мы делаем большие разрезы какие-то, да. сейчас, конечно, больше эролопароскопии, но все равно мы делаем лапаротомию при определенных обстоятельствах. В данной ситуации мы сталкиваемся с такими же жалобами. Очень часто девочки, там, где много, например, после мамопластики, классическая история, у девочек после мамопластики, если у нее есть, выполнен соответственно, доступ через, через орелу, очень долго восстанавливается чувствительность соска. Но она восстановится со временем это mm -hmm. нормально, иногда даже бывает неприятно очень прикасаться, бывают какие-то очень дискомфортные ощущения, они на это жалуются, да, но доктора уже опытные, как правило, пластические хирурги, они это все проговаривают на дооперационном этапе, и девочки этого не боятся, здесь аналогичная ситуация. Mm -hmm. да? А какой примерно период, вот сейчас прошло 3 меся... 2 месяца, а вот ну, сколько можно говорить, через сколько можно mm -hmm. ждать? Ну, это индивидуально, но я думаю, 4-6 месяцев, это период, который уже такой показательный. Mm -hmm. Хорошо, это обнадеживает. После родов прошло 8 недель, но mm -hmm. шов еще не зажил. Точнее, с краев зажил хорошо, даже следа почти не видно. А посередине есть еще нитки, сами должны рассосаться. И из шва торчит розовый кусок слизистой ткани, 3-5 мм в диаметре. Очень болит при касании, как будто рана. Врач сказала, что все нормально. И, э, и то, что я как будто поцарапала кожу рядом со швом. Но это точно не точно кожа. Что это может быть? Ну, явно описано расхождение швов после... Я так понимаю, что и стоит вопрос о том, что было кесарево сечение. Я, я правильно думаю, я понимаю? Что да. Я думаю, что да. Вопрос вот раз... звучал только так, не могу вам сказать. Да, ну и будем предполагать, что это кесарево сечение, потому что с краев раны зажил хорошо, края раны, ну, это кесарево, угу. скорее всего. Почти не посерединке. Ну, тоже вопрос, какой шовный материал использован. Да, в зависимости от этого есть сроки заживления. Да, мы, как правило определенные ниточки используем для того, чтобы максимально все хорошо заживало. Но бывает определенный шовный материал, который дает, к сожалению, на коже вот такое длительное рассасывание, которое приводит к некоторым расхождению. Ну, надо увидеть, конечно же, но я бы здесь рекомендовала, ну, хотя бы зеленочка помазать, наверное. Но мне очень сложно и меня смущает вопрос тем, почему у нее штокер торчит и шовный материал. Весь шовный материал, который торчит наружу, должен быть удален. Да, соответственно, его нужно срезать. Это ну, должен делать врач? В идеале это должен делать врач, либо под его контролем, да, потому, что мы, потому что это выходные ворота. Есть некоторое расхождение рана, оттуда торчит шовный материал. По шовному материалу, соответственно, внутрь раны будет попадать инфекция. Для того, чтобы потом профилактировать лигатурные свищи, нужно здесь и сейчас этим заниматься. Угу. С этим нужно подойти к врачу, чтобы Гинекологу, посмотреть. опять же. В целом, либо хирург, если он есть, хирурги тоже разбираются. Это, если это кесарево сечение, хирурги понимают о том, как заживлять. Потому что заживление раны после кесаря, это, это хирургия, это гинекология, это все рядом. Uh -huh. да, соответственно, компетентный хирург способен, соответственно, решить это иногда даже лучше любого гинеколога, потому что они.. Так скажем, ну я имею в виду, если это не оперирующий гинеколог, да, mm -hmm. то брать женская консультация, они редко, соответственно, работают с хирургическими ранами вот, вот в этот момент. Оперирующий гинеколог, кстати, уже оперирующий гинеколог, к вам можно, ко мне можно, да. сложный сложный такой вопрос, на который нельзя дать однозначный ответ. Что за кусочек розовой склизистой ткани? Может быть, это какой-то шовный материал, так? Что за почему розового цвета шов, ткани, нитки? В любом случае, мне кажется, если у девушки, которая нам прислала этот вопрос, этот вопрос есть, и он не удовлетворен посещением да, какого-то mm -hmm. специалиста, то мне кажется, что нужно еще раз пойти другому специалисту, как минимум за вторым мнением, а как максимум за тем, чтобы вам помогли, ну, объяснили, показали, посмотрели, и, возможно, что-то сделали для того, чтобы эту да. ситуацию разрешить. Вот. Да, я, я думаю, что я думаю, Часто что приходят девочки вот с такой подобной жалобой, да, что, соответственно, mm. А, ну, где-то что-то пропустили, не заметили, да, и плюс это, соответственно, нужно понимать, особенно если это пациентки с лишним весом, да, то есть это тоже такая проблема, ранка при, неправильно они за ней ухаживают, конечно, нужно подойти. Это делать лучше на этапе, когда не начались проблемы, да, когда угу. только появляется какой-то мокнуть рана, да, то есть она некрасивый такой вот тоненький рубчик, да, где вот просто тоненькая полосочка, невидная, внутренний шовчик такой слегка уплотненный, а вдруг какое-то отделяемое появляется, да, то есть какой-то дискомфорт, покраснение краев уже легкое расхождение. Мы видим, что по факту уже расхождение раны, торчащий шовный материал, присоединение к вторичной инфекции и mm -hmm. пытаемся решать какие-то вопросы. Не, не надо затягивать, нужно подойти и вовремя соответственно с этим решить. Я понимаю, что доктор сказал, что все нормально. Но вопрос остался. Но вопрос остался, вопрос надо остался. его удовлетворить. Мне тоже Я кажется, за да. то, чтобы всегда подойти к этому же доктору и спросить, извините, но у меня не заживает. Может mm -hmm. быть, все-таки нужно что-то сделать. Возможно, назначена какая-то терапия. Возможно, просто еще рано делать выводы, она неэффективна пока. Да-да-да-да. Конечно, всегда удобнее, когда один человек смотрел на определенных этапах, он понимает, да, чем мы, как обычно, да, уже вмешиваемся, когда кто-то полечил, мы какой-то промежуточный этап видим и пытаемся решить эту проблему. Да? Ну, Но надо, вот надо здесь, хоро... да, здесь хорошая ремарка о том, что э, все-таки, если вы были у гинеколога, чтобы это был оперирующий гинеколог, который разбирается вот во всем, о чем мы говорили. Это проблематично, потому что я думаю, что стоит вопрос о женской консультации, там, там как правило, там доктора нет. неоперирующие, тогда да. сходите все-таки не в женскую консультацию, а к гинекологу, к оперирующему. Ну, мне так... Я, я, я бы сходила. Вот, вот лично я. Либо к доктору, который соответственно в, родиль... ну, в родильном доме. В родильном доме, да. Родильном да, доме. да, да, да. да ну, правда, повторяю. уже 8 недель прошло, здесь сложновато, я понимаю. Да, да, да, да. но может быть это были договорные роды, и можно обратиться к своему доктору, если который... да роды, Если договорные роды, роды то сто процентов надо идти к доктору, который оперировал, если, если по договору было Конечно. Нужно. Нужно идти именно к тому доктору, okay. который делал. Следующая тема, тоже такая большая, это выделение. Ага, да? а есть ли вообще какая-то норма вот, выделений после родов? Не знаю, по цвету, по количеству, по периоду, по продолжительности? Да, до двух месяцев выделения являются нормальными. Да? Так называемые лохи, которые, соответственно, у каждой родильницы да, соответственно, имеются. В данной ситуации Какие выделения? Это слизисто-сукровичные, к первое время более обильно кровянистые, с некоторыми такими кровяными сгусточками. Это нормально. Потихонечку-потихонечку они переходят таки, в розоватые, слизистые, тягучие такие выделения. Что должно насторожить? Усиление и обильность, которые появились вдруг с течением времени, и запах. Это тоже, бы, соответственно, должно насторожить делать. И тогда гинеколога? Конечно, да. сложно объяснить патологический запах, которого не было и вдруг, и вдруг. То есть, да. если что-то возникло да. вдруг, да. да. это всегда должно настораживать, это норма, угу. это не должно быть. Хорошо, конкретный вопрос от девушки у нас. Прошло 7 недель после родов, до сих пор идут скудные кровянистые выделения, как при месячных. Норма ли это или уже не должно быть выделений? Прошло 7, 7 недель. 7 недель, это 7 еще недель. не 2 месяца. Это еще не 2 месяца я бы не сказала, что это патология, скудные кровянистые выделения. Меня немножечко вот смущает, скудные как месячные. А у вас скудные месячные исходно? Или что такое скудные? Да, Вот критерий скудности и вообще критерий объема, он очень субъективный. Да, да, да, да. Я всегда пытаюсь как-то сравнивать с какими-то мерными стаканами, ложками, потому что часто слышу, у меня кровотечение. Я говорю, скажите, сколько? Ложка или стакан? У меня чайная ложка. Понимаете? То есть да. и, и сразу я успокоилась, я поняла, что все, это уже точно не паника, да. И, соответственно, здесь нужно, конечно, посмотреть. Ну, 7 недель, я бы недельку еще подождала, подошла на плановый осмотр гинекологу, выполнила бы плановое УЗИ и обратила бы внимание. Когда долго затягиваются кромнистые выделения, она всегда это настораживает в плане плацентарных полипов, угу. да, чтобы не было каких-то моментов. Да? Но так, чтобы я сразу сказала, что что-то плохо, нет. Окей, okay. а тогда про месячные, когда они должны прийти, и самый такой тоже, дис... ну не то чтобы дискутабельный, а именно тревожащий женщин вопрос, а потому что вроде как все про это говорят, все же знают, все уже научены, и все равно дети погодки у нас прям-прям бегут-бегут. А, то есть можно ли забеременеть, пока нет месячных? То есть когда они придут, и, когда... и можно ли забеременеть, если их нет? Я тогда немножечко объясню, что такое месячный месячные – это следствие определенного цикла, а, которые возникают вслед на отсутствие беременности. Угу. То есть девочка, женщина, девушка, да, она уже вошла в какой-то цикл, то есть она савулировала, и если она не забеременела, то пришла менструация. Угу. А, это вот э, то, что очень часто упускается. И все ждут месячных думать, что вот они сейчас придут, и значит все, я значит начинаю контрацепцию, потому что месячные пришли, все, значит мой цикл заработал. Нет, он заработал до. До того. Месячный mm -hmm. это уже факт. Факт того, что нет беременности, это гормональный обвал, который произошел вследствие падения уровня гормонов из-за того, что нет беременности. А две недели до нее? А вот две недели что-то было. И, как правило, вот этот момент ловится, а самая ужасная ситуация, когда этот момент ловится, девочки думают, что у них просто нет месячных, потому что они лактируют, они обращаются на поздних сроках, да, когда беременность, и нежеланная, и сделать ничего нельзя. Юридически ничего нельзя. Это самая коварная ситуация. Поэтому дети погодки. Uh -huh, uh -huh. Да, поэтому нет. Лактационная аминария, она не работает. Это абсолютно недоказанный метод контрацепции. Я бы сказала, самый неэффективный, самый небезопасный. И нельзя ориентироваться на количество прикладываний, нельзя ориентироваться на время прикладываний. Да, можно ориентироваться только на надежную контрацепцию. Угу. То есть, когда ее надо начинать? Надо начинать, когда начинается половая жизнь. А это не раньше восьми недель после Двух родов. Месяца. Да. Окей, идем дальше. Была тема про диастаз мы немножко тоже с вами за кадром поговорили что это все таки не специфика гинекологов да? немножечко про другое но все таки вот если <coughs> девочки говорят что сто... когда стоит беспокоиться при какой степени как его можно убрать упражнениями или хирургически можно ли его как то профилактировать вот буквально пару слов хотя бы куда с этим идти что делать и как понять, что у тебя диастаз? И пойдем дальше. Да, диастаз по сути. Это расхождение влагалищ и прямой мышцы живота. Угу. Да, если мы говорим о, как о диагнозе, то это не гинекологический диагноз. Да, это идет перерастяжение ткани. Вследствие избыточной нагрузки. Чаще видим диастаз у очень худеньких девочек. Да, за счет выраженного такого натяжения ткани. Я не могу, ну так прям наверное, корректно с точки зрения как-то хирурга на это взглянуть и объяснить причины. Я думаю, что все-таки это особенность дисплазии соединительной ткани и склонность к растяжению. И я думаю, что у девочек с диастазом можно покопаться и найти еще какие-то факторы риска э, дисплазии. Да, то есть э, я не думаю, что... Недавно была такая проблема, что нужно было исключить дисплазию на основании генетических исследований. Да? Я думаю, что есть такая методика, да? можно это сделать, подтвердить. Вот. Но посмотрите. Посмотрев вот на девочку фенотипически, на женщину, да, можно найти еще какие-то факторы, которые говорят о том, что она была угрожаема по диастазу. А, нужно снижать нагрузку. Нагрузку – это ношение бандажа. Да, Особенно у девочек, которых прям явно тянет на них живот, которые прям сгибаются, наклоняются, им хочется придержать живот. Вот они такие красивые беременные ходят, за животик держатся. Да, меня всегда это пугает, когда вот она идет, и свой живот снизу держит. Да, явно тяжело, ей нужно помочь, дайте ей, одень бандаж, выпрямись, да, убери нагрузку со спины, тебе будет легче. Вот. Но и то же самое касается послеродового периода ношения бандажа. Да, снижение нагрузки на переднюю брюшную стенку потихоньку-потихонечку, потихонечку, незначительно в выраженной степени диастаза они уйдут. Mm -hmm. да, потихонечку. Очень сложно это корректировать какими-то физическими нагрузками. Я даже бы, наверное, не рекомендовала хирургические нагрузки. Потому хирургические? Что... Ой, хирургические, физические, mm -hmm. физические нагрузки, потому что а, особенно вот в раннем. Ну, я думаю, что это отдельная тема про восстановление да -да -да -да -да -да -да. тела в послеродовом периоде, когда девочки в первую очередь пытаются да, вот эти вот самые ранние такой период, когда еще тело не пришло в норму, гормональный фон не нормализовался, структуры тканей, да, соответственно, не пришли в норму, и они дают такую активную физику. Это зал кто-то, да, либо дома пресс, поднимание ног. И тут вот эта ослабленная передняя брюшная стенка, бедная, и так уже, которая плохо, она еще больше дается нагрузку за счет повышения внутрибрюшного давления. Ну и девочки, соответственно, усугубляют ситуацию. Я уже молчу про тазовое дно, угу. да, которое совсем катится в никуда. Да? Правильные, адекватные физические нагрузки да, и неусугубления. Mm -hmm. Можно прийти в норму, но только не с диастазом в самом раннем, после вот такого молодого периода. периода. Да. А про хирургические вмешательства? Про хирургические вмешательства, ну, я немножко могу о том говорить, слушая комментарии своего супруга, который является хирургом. Только поэтому, потому что есть общие пациентки, и мне, ну, так вот, да, так-то гинеколог в этом плане не очень компетентен. Да, хирургически это устраняется, да, особенно тяжелой степени, когда выраженный диастаз, да, все это делается, но там нужно, чтобы доктор, конечно, адекватно осматривал в определенные сроки для того, чтобы правильно был установлен диагноз, потому что мы иногда видим и гипердиагностику, когда девочкам без выраженного диастаза, да, соответственно, который нужно вот дать немножечко восстановиться, делать хирургический вмешательство, сбыток натяжения, выраженный волевой синдром, да, и, соответственно, и вот такие неоперированные пациентки с такой некрасивым, выпухающим животом, да, которые, ну, конечно, требуют только хирургии хирургическая коррекция. Угу. То есть, если уж совсем все плохо, то хирургическая коррекция тоже нас спасет. Конечно. Спасёт. А это единственный метод. Угу. Я даже не могу предложить других альтернатив. Угу. Хорошо. Там нечего качать, потому что там же связочная система. там. Ничего больше нет. Да. Следующая, следующая такая тема у нас как раз про восстановление тела. Да? Да. Вот так чуть-чуть мы к ней подошли. Крик души. Почему не уходит живот после кесарево сечения? 10 месяцев. Гинеколог говорит, что все окей. Терапевт говорит, идите к гинекологу. К кому же идти? Врач УЗИ говорит, а точно ли у вас живота не было? Да не было. Я и на диете сидела из-за гестационного сахарного диабета. Много ребенка ношу на руках, и живот как третья рука. Вообще такая хорошая метафора. Какие нужно делать упражнения, чтобы не навредить? Так, я так понимаю, что прошло 10 месяцев 10 месяцев, да, да, да. соответственно, нужно исходно понимать рост и вес пациентки, да, что значит большой живот, да, это очень субъективно. Согласна, согласна. Здесь вот такой момент, знаете, видим иногда такую незначительную кожную складочку, либо такой вот чуть-чуть животик, да, и вот здесь бы, конечно, сложно, так сказать, не видя, паци... ну, так скажем, угу. пациентам... Наверное, не совсем корректно не видя женщину, да? да? да. А вот, да. ну, врачу здесь точно не скажет, что с этим делать, гинеколог. но ну, в любом случае нужно посмотреть, оценить в общем состоянии, роста, весовые показатели, есть ли избыток массы тела, можно посмотреть, за счет чего выражен избыток массы тела, там мышечная ткань, это жировая ткань, что было исходно с весом, какая общая прибавка массы тела. На самом деле вопросом миллион, да, какая диета, насколько она была адекватна, насколько качественно физические нагрузки, да, то есть кормит ли пациентка, гру ну, соответственно, грудью. Да к кому вот идти? Вопрос, вот, вот кто это все может сделать? Наверное, сама женщина только это может делать, разобраться с собой. Потому что нужно найти в себе, в любом случае, мы не сможем контролировать, что она кушает дома, какой физикой она занимается. Да, это тоже нужно понимать, потому что мы все равно разделяем ответственность. Я вообще за то, чтобы было разделение ответственности между врачом и пациентом. Мы можем рекомендовать, но мы не знаем, что происходит дальше. И особенно все, что касается коррекции фигуры, это настолько сложные механизмы, что имеется в виду в данной ситуации. Можно начать с гинеколога. Я могу поценить, посмотреть состояние. Я могу сказать, там, да, действительно, избыток, соответственно, там, ткани. По какому типу, если есть избыток мастилы, по какому типу идет ожирение. да, То есть нужно посмотреть вообще конституциональный тип этой девочки, ее рост. Да, что, какие у нее есть еще а, моменты. А может это как-то быть с гинекологией связано? Не знаю, что что-то вот не так пошло, и поэтому живот не уходит. Какие-то ну, процессы Я бы начала нет. с того, что есть заболевание исходного. у девочки. Она пишет, что она сидела на диете из-за того, что у нее был гестационный диабет. Uh -huh. А все девочки, у которых был гестационный диабет, они угрожаемы по инсулину резистентности. Uh -huh. да, соответственно, это все в ступенечке к сахарному диабету. То есть у нее исходно сниженные, соответственно, ну, метаболические, так скажем, обменные процессы в организме. Это обусловлено ее вот этим заболеванием. Просто беременность явилась триггером, mm -hmm. при которой все это вылезло, и теперь она, соответственно, ну, вот уже вследствие имеет все вот эти проблемы. Нужно разбираться с ее углеводным обменом, что происходит, может быть, посмотреть, что с сахаром, может, не так все хорошо, как кажется, то, что она корректировалась диетой, это оптимистично, да, что у нее гестационный диабет был корректирован диетой и не потребовалась какая то серьезная терапия. Но в целом у нее есть все предвестники того, что она урожаема в дальнейшем по сахарному диабету, да, этим нужно заниматься, я бы начала с эндокринолога. С эндокринологом. Конечно. Вот. С эндокринолога. вот. То есть я просто тоже думала именно в эту сторону. То есть мы рекомендуем идти сначала к эндокринологу. Да, да, да, конечно. Все. Ну, здесь много таких, как бы так, подсказочек, она я бы сказала, по эндокринологии угу. именно конкретных. И диабет это прямо вот тут. Красный такой знал. К эндокринологу. А, следующий вопрос. Нужно ли носить, вот мы как раз говорили про бандаж немножко уже, да, нужно ли носить послеродовый бандаж, компрессионные чулки после естественных родов? Как выбрать этот бандаж? Как его носить? Сколько времени носить? А, ну Дальше следующий вопрос к этому же, уже. Да, нужны ли какие-то восстанавливающие процедуры, например, массаж? Или организм сам восстановится? И вот тоже... хороший вопрос. Зависит ли время восстановления организма от возраста женщины? Прям очень хороший вопрос. Да? Конечно, зависит. Конечно, зависит. Да, все равно с возрастом немножечко замедляются все процессы. Да, да, и кожа становится менее, меньше коллагена. Да, соответственно, другой гормональный фон. Это все нужно учитывать. Да, одно дело родить в 20, uh -huh. другое дело родить в 40. Uh -huh. Это огромная пропасть, можно сказать, для женского организма. И то, что в 20 лет тебе простит организм, восстановится незаметно, то 40 придется приложить, приложить большие усилия. Uh -huh. да, к сожалению, сейчас очень много отложенного материнства по разным причинам. Да, мы с вами как-то задели вот эту тему криоконсервации, да, я такой прям ярый сторонник этого всего, в силу таких разных моментов, да, женских. Ну вот, поэтому, но вот тут мы, к сожалению, криво консервация, она поможет, например, да, в вопросах соответственно отложенного материнства, но, к сожалению, она не спасет организм в целом от физиологических от процессов. От да. да. ну, Старение, я бы это сказала, да, да, да, да. это физиология, и да. это нормально. Да. да, ну, даже в 20 лет не поспать ночь, идти погулять да. на вечеринку, и в 40 лет не поспать ночь, пойти да. погулять на вечеринку, это два разных человека на утро, да. 9 месяцев вынашивать, рожать, а потом ночами не спать. Какой организм это Конечно, согласна. Хорошо, что все-таки можно и когда? Массажи, бандажи, компрессионные чулки, вот что? Что, что нужно делать и когда? Да, но я начну с первого вопроса: нужно ли носить послеродовый бандаж? Mm -hmm. а, ну все зависит от того, какой характер родов был, да. Это кесарево сечение, тогда, конечно же, носим, да, снимаем нагрузку с передней брюшной стенки, да, если это, соответственно. Было, были роды, соответственно, естественно Нужно посмотреть на состояние живота, сколько была прибавка тела насколько тяжело. Да, соответственно, тоже нужно в индивидуальном порядке решать вопрос. Это не всегда так показано. Угу. По поводу компрессионных чулок. Да, народы Обязательно в послеродовом периоде нужно по ситуации. Был варикоз у девочки исходно, не было варикоза, были какие-то застойные явления, варикоз малого таза были. Да, соответственно, все равно это венозная система, это единая система. Да, она начинается внизу, заканчивается наверху. Да, и все, что плохо проканчивается снизу, усугубляет состояние тазового дна. А беременность это большая нагрузка в любом случае на организм. Поэтому в индивидуальном порядке иногда мы рекомендуем продолжить носить компрессионный чехол-таз, Но здесь в данной ситуации, я думаю, что стоит это вопрос о тромбоэмболических осложнениях, а не с эстетической точки зрения. да, -да, -да. да Соответственно, если в этом есть показания, это нужно оценивать индивидуальность, определенный фактор риска, то, конечно, да. Как выбрать послеродовый мандаж? А есть специализированные магазины? которых прекрасные есть варианты консультанты, да, консультанты нужно это все подбирать по размеру да по угу. объему для того чтобы была адекватная да очень часто сейчас есть такие классные бандажи которые можно использовать и во время беременности да. которые также прекрасно соответственно и сносятся и после родов угу. сколько времени носить ну, я бы носила первые четыре недели в зависимости от ситуации. Вот, к слову, о диастазе. Был ли диастаз, не было ли диастаза. Если есть какие-то дополнительные показания, фактора риска, то можно продолжить ношение для того, чтобы убрать эту нагрузку. Надо ли этого с гинекологом проконсультироваться? Ну, я думаю, что нужно проконсультироваться с доктором. Вот те вот 10 дней, которые мы, да, вначале про которые говорили, прийти и спросить, мне нужен бандаж или не нужен. Да, всегда же можно подойти, потому что все равно всплывут какие-то вот такие вопросы, угу. которые сложно задать сейчас, которые задать, потому что это все индивидуально. Настолько много моментов нужно оценить для того, чтобы дать однозначный ответ. Uh -huh. да, вот она иногда заходит в кабинет, я уже вижу какие-то проблемы. Просто она зашла, она мне даже ничего не сказала. Уже, уже ты понимаешь, что и с чем ты имеешь. Какие-то есть какие-то да, такие знаки, которые понимаешь, uh -huh. ну, что проблема. Да? Конечно, под да, походка. А с диабете, да, уже как-то мы можем на как-то осмотр, я уже могу понять моменты, которые говорят о том, что вот здесь нужно вот в эту сторону uh -huh. смотреть. Ну, вот же причина всех проблем, нужно uh -huh. вот просто покопаться. Кстати, вот про варикоз вы сказали, здесь был вопрос такой. Диагностировали варикоз промежности во время беременности. Как с ним справиться до родов? Врачи женской консультации разводят руками из рекомендации только носить бандаж и принимать флебодию. А в сети, в интернете много разной информации, что может помочь там йога, бассейн, массаж промежности и так далее. Поможет ли это? И ведь, конечно, вопрос, с варикозом все-таки как рожают через хозяйственные родовые пути или путемки освещения? Ну, вот тоже варикоз промежности. Нужно смотреть, что было исходно. Да, я так понимаю, что это впервые диагностированный да, варикоз. Бывает ситуация, когда он есть исходно. Есть исходный варикоз малого таза. Мы сейчас очень много видим, соответственно, варикоза малого таза. И варикоза ну конечностей Как-то все уже привыкли к этому. Это легко диагностировано. А еще есть скрытый такой варикоз, который видно по УЗИ. Да, есть определенная клиника, которая уже говорит о том, что было ли исходно и если сейчас. Потому что, как правило, только варикозом проверности это не ограничивается. Угу. Скорее всего, это есть и геморрой. Я вот так хотел сказать. Да, да, соответственно, это же тоже венозная. Да -да -да -да. От этого никуда отойти. Скорее всего, есть варикоз промежности. Да, я согласна с докторами женской консультации. Ну, кроме разводят руками, да, что носить. Ну, на бандаж он снимает нагрузку. Да? То есть это застой. Застой происходит за счет того, что нормально не может оттекать кровь. Соответственно, с малого таза, да, соответственно, по венозной системе выше. Нужно эту нагрузку как-то снимать. Нужно делать такие упражнения, которые помогают разгружать. Я согласна с бассейном. Да, я очень люблю вот эти разгружающие позиции на четверенечках, когда девочки стоят, немножечко давая а, возможность уйти на да, животу, как бы с давлением на, на позвоночник. Да -да -да. Да? За счет этого идет нагрузка хотя бы 4 раза в сутки, по 10 минут вставать в такой нагрузке. Да? Нужно учитывать, какой образ жизни она ведет. Если у нее сидячая работа, да, если она там по 12 часов сидит за компьютером, да, то тоже нужно как-то это все профилактировать. Почаще вставать, гулять, ходить, носить компрессионные чулки. Лежать даже ножки на да, если есть такая возможность. Да, так, да. Ну, йога. Йога, ну, йога в умелых руках. Я всегда говорю, что йогу надо подпирать все-таки. Да, потому что йога, она может быть от очень безопасной к очень к небезопасной. Опасной, да. Да, и здесь, к сожалению, полагаться на мнение... Человека, который компетентен в беременности, я, например, с опаской. Да, mm -hmm. Я очень люблю йогу сама, да, но я знаю, какие могут быть позы, и я с трудом представляю, как это можно совместить с беременностью. Yeah, yeah, yeah, с да, беременностью. А, а, и тоже нужно понимать подготовленность. Если девочка исходная. Много лет занимается йогой. Если она опытная, это, один вопрос, это да. одно. Да. А другое дело, когда вдруг возник какой-то варикоз промежности. И, и идешь нам... в позу собачки. Да, да, да. да. И тут мы начинаем спасать ситуацию. Вот тут я, конечно, не совсем за. Бассейн, да. Бассейн, Но я не очень люблю бассейн с точки зрения, в принципе, да, вот таких вот чисто гигиенических моментов, особенно у беременных. Да, но если это хороший бассейн, как правило, в поликлиниках очень следят они все-таки за какой-то безопасностью, о том, чтобы эти справочки были правильно подготовлены, туда идут обследованные девочки, да, то это хорошо, потому что это великолепно разгружает поясницу, убирает нагрузку и уменьшает застойное угу. явление. Как угу. правило, после рода все моменты связанные с варикозом промежности, они потихонечку Уходят. Да, то есть оно не сохраняет. Но там тоже нужно будет посмотреть, есть ли сопутствующие моменты, да, и все уже в совокупности корректировать, да, то есть это не изолированный варикоз промежности, а геморрой – это отдельная история, а угу. Кос, вены, это вообще отдельно. Да, сейчас я, мне вот не нравится варикоз на промежности, а с венами на ногах я 10 лет живу, обычно мы такое слышим. Мне сейчас не хочется на эту тему обсуждать. Давайте вот я пришла с конкретной целью, вы же гинеколог. Я говорю, подождите, давайте сначала, потому что это неправильно. Массаж, ну массажи я не совсем могу представить, как это может Массаж промежности на вены, тут бы я побоялась, если честно. Может, и есть какие-то умельцы, я не владею такой информацией, если честно. Но а роды, ну, и промежность не являются противопоказанием к родам через, естественно, родовые пути. То есть, это так, и так не страшно. Хорошо. А следующий вопрос, тоже такой прям крик души у нас. И здесь уже девочки задавали его, я видела, наконец-то. Настал черед выпадения волос, потому что тоже сос-сос. А выпадают волосы клочьями, после каждого мытья хоть, шар, хоть шарф вяжи люблю девчонок потому что они всегда очень хорошие метафоры, метафоры прям подбирают. А какие анализы нужно сдавать нужно ли к трихологу, например обращаться да? физиологическое выпадение волос после родов вообще вот, девушка знает но уж сильно очень сильно выпадает здесь опять же вопрос про сильно да ну, ложкой или стакан но очень хороший вопрос вот к этому ко всему было другой девушки. расскажите про чекап анализов для женщины после родов на гв и список разрешенных и необходимых витаминов и ну, по падам у нас тоже тут отдельный вопрос, но вообще вот про чекап э, и про то, что когда что-то выпадает уже совсем, да, кожа сохнет, волосы выпадают, ногти ломаются и так далее после рода, все это начинается, сыплюсь. Вот что делать, да? Кто-то говорит, пейте вот эти вот эти вот эти витамины, кто-то там идет на и заказывает кучу БАДов. Но мне кажется, что все-таки должна быть какая-то система, вот логика в этом во всем. То есть э, не пить этот витамин, если у тебя проблема вот здесь. Как вообще понять? Какие у тебя дефициты? С чем? То что сдавать? Ну вот прям по системе давайте. Ну вот смотрите, начнем с самого начала. Период беременности, период такого гормонального всплеска. И, как правило, идет такое немножко оттормаживание. Волосы как будто накапливаются да, за этот период, а -а -а. Да, за счет того, что вот избыток эстрогенов, так мощно бьют, кожа, как правило, такая красивая, гладенькая, она прям такая бархатистая, ну, большинство, У -у -у. да, девочки прям конфетки, я вот прям люблю, такие они нежненькие все, беременную можно на входе увидеть, на да, да, да, да, -да, -да. да, вот она такая вот прям какая-то, как, как вот кукольная, вот. Потом, когда уходят эти гормональные влияния, волосы будут выпадать, потому что гормоны начинают возвращаться к своему исходному уровню. Да? И все те луковицы, которые сохранились, они начинают уходить. Но это должен быть, конечно же, должен быть адекватный объем. И вот здесь, конечно, сильно выпадают клочи, и нужно оценивать адекватно. Но потом мы возвращаемся к вопросу, как протекали роды, как протекала беременность. Если это часто, мы видим, девочки аномизированные, даже же не как-то вот здесь сегодня не затронули, но ну, тема планирования беременности, да? Ну, что мы видим по факту? Девочки исходно с дефицитами, входят в беременность. Потом организм, соответственно, пытается как-то справиться с этими дефицитами. Ребенок на себя забирает все, что может. Мамочка такая истощенная, уставшая, ей тяжело, да? Вот, соответственно, ну, я бы первоначала начала. Для профилактики нужно готовиться планировать беременность, чтобы вы максимально подготовлены туда входили. Потом, соответственно, после родов. Нужно подойти к врачу. Нужно некоторые сдать параметры, чтобы посмотреть, которые будет ярко отвечать за соответственно выпадение волос: железо, виритин, клинический анализ крови, да, витамины. Да, потому что очень часто, какой период времени, где проживают, да, тоже нужно на это ориентироваться. Да, Санкт-Петербург, да. да, мы солнце не видим, например. Да. Надо бы там на витамин Д бы посмотреть, потому что это вообще про гормон да, влияет на все органы системы. Да, если у девочки там большая кровопотеря в родах была, если она исходно выписана с низким гемоглобином, ну, уже нужно делать на этом акцент. Мы же понимаем, что она не пройдет бесследно. Угу. Да? Ну, может быть, она будет там как-то ползать по квартире, более или менее себя так чувствовать, но это скажется на ее внешнем виде, однозначно. Просмотреть, я не сторонника. Вот, прям витамины, я что беременности соответственно отношусь и во время беременности что и после родов, мы восполняем дефициты, доказанные дефициты, изолированные если просто получать профилактические дозы, как вот поливитаминами люди увлекаются, да, там какими-то ну, БАДами, мне вообще сложно как бы комментировать, я в них не очень ориентируюсь вот Но, а, есть выраженный дефицит, допустим вот я просто яркий пример, железо у девочки вследствие разных причин нарушено всасывание в желудке, либо какие-то моменты. И вот она, бедная, страдает вследствие этого дефицита, от выпадения волос, от того, что она ослаблена, она постоянно спит, у нее нет настроения, у нее снижена либидо, и куча-куча разных вот таких вот историй. И вот она покупает себе какие-то поливитамины, значит, в аптеке, вот сейчас она живет, но не живет. Потому что те дозы, которые содержатся в профилактических вот таких поливитаминах, они не на... они Не, могут... не Они не... никогда его не покроют. Вот эти все поливитамины, они не дадут этим исходным уровнем пропасть в дефицит. Mm -hmm. Вот оно будет стабилизировать ваш нормальный уровень, чтобы вы не провалились в дефицит. Но уже исходно, если вы, соответственно, в дефиците, вы никогда не восполните. Яркий пример витамин D. Профилактическая доза там, до 2000 международных mm -hmm. единиц. А если мы в дефиците, это 10 тысяч международных единиц. А некоторые получают витаминки, там, 2000 пьют, и удивляются, почему уровень витамина D никак не изменился. Я же пью витамин, значит, он плохой, не работает. А то, что доза не соответствует совершенно, да, соответственно, вот на этом мы не обращаем внимания. Да? То есть изолированный подбор в зависимости от конкретной клинической ситуации. Я, конечно, понимаю, что времени на все это нет, возможности ходить по врачам нет, но без этого никак. Но ну, результата не будет такого качественного, как хотелось бы. Угу. А то, что вы говорили, что вот волосы накопились-накопились, пока, да, да мы были в беременности, а потом вот то, что накопилось, оно выпало, выпадает, вернее. Как долго это может проходить? Ну, например, если там девушка нам пишет после трех лет, уже после родов, да, что вот они все таки сыпятся-сыпятся, это одна история. Если после трех недель там, или трех месяцев, это другая история. Как долго вот этот процесс идет? То есть когда я должна понимать, что все уже надо бежать, сдавать на дефициты? Ну, я сторонник того, что, в принципе, и пораньше бы пойти это сдать и посмотреть, и не ждать, когда уже дойдет до каких-то пиков. Обычно я эти вопросы закрываю вот на этом приеме, через два месяца, месяца после угу. рода, для того, чтобы мне вот такие акцентики расставить, и сразу девочки начать восполнять то, что в дефиците. То есть вы спрашиваете, что с ней происходит, Конечно. и на основании этого говорить, что ей сдать? Конечно. А, -а. а без этого не классно. Конечно, мы должны понять, в чем проблема. <къем> мы осматриваем, в принципе, ну, задаем такие наводящие вопросы, и мы уже понимаем, что здесь могут быть проблемы. Сложно, если она кормит грудью. Да. Потому что нужно понимать, что не все препараты разрешены при, соответственно, том, что она кормит грудью. Вот здесь, конечно, сложнее. <къем> и Нужно понимать, что если она кормит грудью... Да, то это тоже сказывается на том, как долго у нее будут выпадать волосы, потому что все равно малыш очень сильно будет, соответственно, на себя потреблять большие объемы. Но тут хотя бы профилактические дозы поливитаминов, хотя бы для поддержания должны быть. У -у -у. Ладно? Вы дефицит не восполните, если он есть. Но, по крайней мере, ниже не провалитесь. Ну, пока... у -у -у. есть хотя бы какие-то шансы. Но состояние вообще не улучшится. Девочки, вижу вопросики. Сейчас мы быстренько. У нас еще осталось буквально два вопроса наших, и мы очень-очень быстро ответим и на ваши вопросы тоже, потому что доктор прием, Павлина, да, по-моему? Но мы, я думаю, все уложимся. О, да-да-да, прыг да, да, да, да. проходит незаметно. Но вопросов много. Восстановление влагалища. Mm. Тоже прям такая тема, тема темная. Mm. А, вопрос от тема. девушки. <coughs> да. Вопрос пропускания передней стенки влагалища. Видно у РЭТРУ. Два месяца после родов прошло. Интуцированные естественные роды, эпидуральная анестезия, эпизотомия. чего это? Можно ли было избежать? Есть ли вероятность восстановления? Или так останется навсегда? Только упражнение Кегеля или можно еще что-то сделать? Будет ли это влиять, если захочу еще одного ребенка? Мы сейчас говорим о том, что прошел небольшой период после родов. Два месяца. Да. А, небольшой, да. Здесь, конечно, нужно понимать. соответственно, Здесь исходная травма промежности. Да, девочка описывает, что у нее была эпизиотомия. В принципе, даже при кесаревом сечении, за счет давления, повышения внутрибрюшного давления, за счет большого живота, нагрузки, все равно девочки могут столкнуться с тем, что у них есть, у них есть опущение переднее или задней стенок влагалища. Вот это опущение, оно не всегда напрямую связано с какими родами. Просто когда есть травма, да? Ну, я между какими родами? Естественные, либо, соответственно, срезы кесарево сечения. Конечно, травма всегда усугубляет. Да? То есть если это была травма, если это была выявленная травма, еще есть невыявленные травмы, это скрытые разрывы да? фасциальных, соответственно, структур, которые не видны. Да? Мы можем заподозрить на основании вот таких субъективных жалоб. Поначалу субъективных, потом они становятся очень объективными. Да? Сначала они видят вот некоторые опущения. Очень часто девочки жалуются на ранних таких этапах, на подтекание мочи. Да, вот такой ранний послеродовый период, до шести месяцев, да, вот да. они прям активно очень вот на это могут приходить, жаловаться. Но активно, наверное, не совсем корректно. Скорее, я выуживаю эту информацию. А вот я только хотела сказать, что да, я, я просто умею. Стесняются об этом говорить. Стесняются к очень. У нас вообще женщины стесняются, терпеливые. Да. Они да. почему-то, да, некоторые прям, знаете, соберутся, прям приходят и мне так рассказывают, как будто они, не знаю, на, на исповедь пришли. Да. Вот, да, значит, э, на что я обращаю внимание? В первую очередь, вот, ну, от чего? Ну, от чего, я думаю, что понятно, повышение тюрьмы давления, все, растяжение, особенно если дисплазит соединительной ткани, исходное все, то, соответственно, очень угрожаем по пролапсу. В дальнейшем, конечно, это придет к куче массе проблем. Конечно, в идеале, чтобы это были нетравматичные физиологические роды, на подготовленную девочку, которая готовилась к родам, занималась, все, она умеет рожать, она знает, как тужиться, и тогда все протекает лучше, мягче и восстанавливается на лучше. Ну и что еще делают девочки у нас очень часто в послеродовом раннем периоде? Они начинают качать пресс. Поднимать mm. ноги, качать пресс. И бедно это наш тазовое дно, которое вообще не готово к такой нагрузке, еще больше повышение трехстанционного давления, и мы усугубляем все то, что есть. Да, вот на это нужно обращать внимание. В первую очередь нужно укреплять мышцы тазового дна, а потом уже переходить к мышцам передней брюшной стенки. Но тоже их не закачивать, как вот не иногда. Закачивать. Раньше у нас какое-то время назад было очень модно. Вот сейчас мы все накачаем мышцы тазового дна, будем тигрицами в постели и так далее. Это прям было очень-очень активно. А потом стали уже профессиональные люди, в том числе врачи, говорить, что подождите, стоп, стоп, давайте все с умом, вообще с толком и с расстановкой. Конечно. И здесь мы говорим о такой качественной да. проработке. Да, здесь должны быть такие индивидуально подобранные упражнения. Иногда мы вообще видим, в зависимости от того, как, как клинически это все проявляется, просто, возможно, хирургической коррекции, восстановление фасциального аппарата, да, для того, чтобы все вот эти моменты уходили. Но первое, что до 8 недель никакой физики на передней брюшной стенке такого быть не должно, да, мы начинаем. часто очень сейчас есть очень хорошие такие прям качественные техники дыхательные, да, которые помогают немножечко сначала работать вот с укреплением, да, вот такого внутреннего корсета, каркаса мышечного зона Нельзя давать тоже большие нагрузки, понятно, что на тазовое дно, и мы сейчас не говорим о том, что мы прям активно там топим за mm -hmm. эту нагрузочную систему, нет, потихонечку, постепенно мы к этому приходим, и тогда есть вероятность, что вы восстановитесь, конечно, это не будет такое тазовое дно, как было до родов, но, по крайней мере, возможности есть. Вот здесь вот просто так, очень так написано, только упражнение Кегеля. Упражнение Кегеля надо уметь делать. Упражнения Кегеля исходно придуманы для того, чтобы их выполняли со специальными тренажерами. Да. Это не упражнение, как написано в интернете. Вот сидят они, бедненький, тужат, тужатся в лицо, куда угодно, не умеют, не знают, не чувствуют. А вообще иногда разорвана вот эта мышечная связь между соответственно, тазовым дном и головой. Надо ее восстановить. И специальные тренажеры, да, соответственно, это миостимуляторы, которые немножечко восстанавливают эту угу. связь. И только после этого мы можем давать какие-то уже более или менее статодинамические нагрузки. Да, с определенными тренажерами, их на рынке много сейчас, которыми можно использовать, действительно качественно восстановить себе тазовое дно. И опять же, это, это может сказать гинеколог. Конечно, ну, это должен сказать гинеколог. То есть, опять же, эту информацию не надо черпать в интернете. Нужно, опять же, к гинекологу к своему прийти и спросить, что и как мне делать. И уже после того, как вас осмотрят, вам скажут конкретно, как это делать. Конечно. И вообще, ну, иногда бывает и противопоказания, И Нужно понимать, противопоказания, Потому что да. там выражены какие-то травмы, промежности, есть ситуация ограничивающая это все, mm -hmm. да, то есть нужно посмотреть, проконсультироваться, желательно с доктором, который а, имеет опыт работы, да, в эстетической гинекологии, да, и с вопросами вот этой, сейчас такая модная наука пролаптология да, или, соответственно, эстетическая, интимная, да, гинекология, потому что, ну, коррекций много, это же вопросы не только вот такой вот эстетики, что ей не нравится визуал, это же и функционал, это же сексуальная дисфункция, которая потом. Возникает. Ну, как раз второй вопрос и про сексуальную дисфункцию, что после родов появилось ощущение, после вторых родов, что внутри стало очень широко, нет никакой чувствительности во время близости с мужем, да? Вот что надо делать? Написано пластика, потому что девушка спрашивала, можно ли, ну, слышала, да, про такое про пластику? А, ну, на пластику возлагают очень много такой надежды угу. иногда, да, вот широкое емкое влагалище. Очень часто же будет, да, так, есть прям такие диагнозы синдром вагинальной релаксации, когда идет такое прям выраженное расслабление мышц деяния, половой щели за счет этого. Такие ну, сексуальные проблемы, вот этих люпущие звуки, да, вот да, да, да, да. воду, да, такая классическая да. жалоба, которую мы слышим. Да, пропадает чувствительность, да, полную, да, возникает, или олигооргазмия. Да, потому что должно быть плотное соприкосновение, да, влагалище плотно облегать половой член, для того, чтобы в том числе ушло адекватное, качественное наполнение клитера, для того, чтобы были хорошие, качественные оргастические ощущения. Должна быть тургровала галечка определенная. Как этого добиться? Пластика восстановит анатомию, но дальше анатомию нужно закрепить. Да? И хирургически мы восстанавливаем какие-то э, травмы. Перенесенный, да, если особенно был как вот хирургический этап. Либо действительно, если мы видим, что есть расхождение мышц, еще что-то, мы это убираем. Но потом, девочки, все равно нужно будет постоянно тренировать мышцы тазового дна, угу. для того, чтобы поддерживать определенную тонус и тургу. Я всегда говорю, мы мы расплачиваемся за свою вот эту вот прямую, прям прямохождение. Да, да. И силы гравитации, они же все тянут вниз. И вот наши глазки, щечки, да, и соответственно и туда давление вниз, туда все равно оно будет со временем, даже после пластической операции, соответственно вызывать какие-то неприятные моменты, и нужно будет профилактировать это, в том числе. Мы после своих, когда вот мы оперируем пациента, делаем пластические операции, мы ну, обязательно рекомендуем, соответственно, упражнения. Но тем не менее, хотя бы если после пластики я буду делать эти упражнения, хотя бы у меня все будет окей. А если без пластики буду я их делать, то у меня все равно вот, окей вот, вот. не будет. Да, вот здесь только доктор может определиться, потому что все зависит от того, от той конкретной ситуации что мы можем увидеть. Я просто за то, что всегда, если есть какой-то метод, который может помочь, надо, надо им да, тоже я... воспользоваться. Да, да, да, пластическая да. хирургия. Это да, наше это... новое все. Новое все да. а через какое время после естественных родов можно пойти в бассейн? Не раньше двух месяцев, не раньше да, двух когда месяцев. закончится выделение, да, соответственно, вы обратились к гинекологу, сходили, прошли осмотр, да, если не противопоказаний, хорошие угу. мазки, то можно идти. А если есть опущение стенок второй степени, как лучше рожать беременность 20 недель? Берем... Опущение стенок влагалища второй степени не является никаким противопоказанием к родом через естественные родовые пути. Hmm. Да? Но нужно понимать, что у девочки, исходно имеющие пролапс гнитальный, после родов рода фонусом убийца, скорее всего, есть вероятность того, что соответственно станет хуже. Второй степени нужно правильно посмотреть, что там за пролапс, насколько выражен пролапс, пролапс стенок написано второй степень. Второй степени, второй да. степени. какой передний задние стенки, что с чем связано, да? что с мышечным консетом. Да? То есть все равно подготовка к родам должна быть. Но в данной ситуации. Роды через естественные родовые пути, потом, соответственно, хирургическая коррекция. Хирургическая? Хирургическая. Ну, да, генитальный права второй степени, это, как правило, хирургическая uh -huh. коррекция. Очень тяжело такую ситуацию выправить физи физикой. Uh -huh. uh, последний вопрос у нас про хронический эндометриоз. Да, вот Когда я вам задала, прочитала мне этот вопрос, вы сказали, так, что это за диагноз. Uh -huh. ну, сейчас прочитаю, uh -huh. а дальше прокомментирую. До беременности uh -huh. была лапара. Не знаю, лапароскопия или что-то uh -huh. другое. Uh -huh. да. а потом 3-4 месяца... Визанна. Это что угу. такое? Это... Это гистогенный препарат, препарат для лечения эндометриоза. Визанна. На последнем осмотре врач подтвердил новые очаги эндометриоза, небольшие, сейчас ГВ, от 2 до 5 прикладываний. Есть болевые ощущения при половом акте, именно болят стенки влагалища, нестерпимо больно. Врач объяснил, что низким содержанием эстрогенов и утончение слизистой влагалища, врач объяснил это, низким содержанием эстрогенов и у слизистой влагалища, посоветовал делать вагинально авестин Боли с эндометриозом не связаны, так как очаги находятся в том месте, где при половом акте боль не чувствуется. Проверили пальпационно, что и где может болеть от эндометриоза. Осмотр проводил врач-гинеколог-хирург, который специализируется на эндометриозе. Вопрос, если делать авестин вагинально, то тогда начнет быстро расти эндометриоз? А, лубриканты не помогают, цикл не восстановился, месячных нет. Ну, как вот вопрос такой, немножко 10 вопросов в одном. Ну, вот можем попробовать как-то немножко разобраться в нем, наверное, да. да? Ну, хронический эндометриоз, да. Ну, будем считать, что да, у девочки есть эндометриоидная болезнь. Я не совсем понимаю, как локализация. Да, о чем идет речь. Эндометриоз чего? Матки? У нее аденомиоз был, или у нее эндометриоз яичников, у нее наружный генитальный эндометриоз, у нее не какие-то не. гетеротопии по брюшине. Но болят стенки влагалища, Стенки да? влагалища, то есть они это эндометриоз стенок влагалища? Но боль с эндометриозом не связаны, так как очаги находятся в том месте, где при половом акте боль не чувствуется. Значит, наверное, все равно влагалище, я думаю. Я, я думаю, я предполагаю, но не знаю. Очень много у меня вот здесь вот вопросов. Есть болевающие при половом акте, именно болят стенки, нестерпимо больно. Низким содержанием эстрогена нужно посмотреть визуально. Как правило, низкий э, уровень эстрогена проявляет себя, ну, определенно есть визуальная картинка, да, истончение вот этих средств. Теряет складчатость, турбур. Но для пациентки, только что родившей кормящей грудью, не очень характерно, соответственно, снижение уровня эстрогена. Да, это физиологически не характерно. Не характерно да, более с эндометриозом не связаны. Ну, вот здесь нужно, конечно, смотреть. Эндометриоз – это очень коварное заболевание. Это доброкачественное заболевание, но оно имеет злокачественный характер. Течение за счет своего инвазивного роста. Поэтому нужно понимать, вот они не связаны... Как они исключили, что они не связаны? Где они находятся? Вот если бы было понимание, где находятся эти очаги, куда ну, бы можно было, было какую-то конкретику хотя бы сказать. Я бы, ну, если смотрел, как бы, ну, доктор, который специализируется на эндометриозе, если он действительно исключает связь с эндометриозом, то да. значит нужно посмотреть другого другого, другого. доктора, который нет, я другому. бы может быть подумала, а может быть это какой-то воспалительный процесс, может стенки выглядят так плохо, потому что, соответственно, они истончены с листик то воспаления, за счет трения, за счет вот этих моментов идет дискомфорт. Почему да. такой дискомфорт? Цикл не восстановился? Цикла меня, нет, нет еще. Но она кормит грудью. Но ну, не важно, что 2-5 прикладов, но все равно она кормит грудью. Да, соответственно, гормональный фон у нее адекватный. Так, чтобы был провыражен какой-то процесс, связанный именно э с недостатком эстрогена в такой период, это не очень характерно. Да, все-таки наоборот, ну, у женщин в этот период нормально все с этими моментами. Поэтому я бы вот на это не сталкивала. Л лубриканты не помогают. Исключить воспалительный процесс, да посмотреть, может доктор-хирург, у нас есть некоторые расхождение доктора сидящего на амбулаторном приеме, не хорошо понимают амбулаторную гинекологию. Доктора сидящий в специалистической великолепный хирург, он шикарно проперирует самый тяжелый случай. Но в таких вот моментах он может быть, соответственно, не, не суперасом, и это связано не с его компетенцией. Он у -у -у. Просто он человек заточен на, на другую, решение, на да, решение да, других да. проблем. Да, и, соответственно, здесь возможно. Я бы решила вопрос еще, может быть, может быть нужно увлажнение более глубокое, может быть, плазмотерапию поделать. Да, соответственно, плазмолифтинг Может быть, соответственно, проколоть георонку, Если там есть действительно какое-то выраженное И с этим связано Может, там рубец какой-то Может, там скрытые разрывы по стенкам, которые дают болевые ощущения Может быть, там поработать что-то Там мы же тоже иногда обкалываем mm -hmm. зону рубцов После рода, после эпизиотами. Девочки вот приходят, начинают жить половую жизнь, Жить невозможно, потому что рубцы болят, не дотронутся да, соответственно, семья разваливается, все рушится да, это же тоже можно решить да? мы можем обколоть эти зоны улучшить запитать их да, чтобы они рубцы стали мягкими да? и соответственно все потихонечку восстанавливается. может быть с этой стороны нужно на нее посмотреть угу. а да, вестин ну точно вот я бы даже честно даже не подумала бы про вестин в моей голове даже бы не вышел этот гормональный препарат при кормлении грудью, да, именно вот с теми жалобами, которые здесь описаны, я бы зашла с другой стороны. Ну, вот очень, мне кажется, хороший совет все таки действительно, хирург по эндометриозу, это одна история, у вас вроде как не совсем с этим связано. а, наверное, надо обратиться к гинекологу, который специализируется немножко на другом, и с другой стороны посмотреть. Это, мне кажется, очень хороший вообще совет. Я сейчас вас слушала, что можно это, это, и это. Я думаю, господи, как хорошо, как хорошо, когда говорят, что можно это, это, это, и все будет хорошо. Потому что на самом деле самая, мне кажется, цель такая важная у вот, всех наших бесед, всех наших встреч, это то, что э, все можно решить. Ну, большинство, скажем так, да. проблем можно решить. Самое главное вовремя обратиться, знать, к кому обратиться и когда обратиться. Вот, собственно, все. Да, и хотеть. Хотеть, хотеть, хотеть. Да, это это... Тоже очень да. да. Это вообще, но я думаю, что те, кто нам, девочки, пишут вопросы, они действительно хотят, потому что... потому что они пишут это. Некоторые не пишут, а просто смотрят, но тоже хотят. Девочки, пожалуйста, во время беременности, вот сейчас посмотрите этот эфир, просто где-то себе зафиксируйте, что если вдруг после родов у вас будут какие-то нюансы, всегда есть помощь, адекватная помощь. Не надо терпеть, не надо, чтобы из глаз, не надо, чтобы на семьи рушились из-за того, что нет нормальной жизни и так далее. Пожалуйста, потому что если маме нехорошо, то будет нехорошо всем вокруг, но это такой закон природы. А если уже вы сейчас находитесь после родов, и вы послушаете сейчас наш эфир, и увидите у себя какие-то нюансы, о которых мы говорили, то тоже лишний раз просто сходите к доктору. Ну, посидит муж с ребенком, ну, сто процентов посидит, вот с нами согласно, сердечки пошли, посидит муж, посидит бабушка, кто угодно. Себе нужно уделить время, потому что опять же вернемся к началу. Если мама здорова, если мама чувствует себя хорошо, несмотря на усталость там и так далее, и заботы о ребенке, то все равно все будет вокруг хорошо, и всем близким тоже будет хорошо. Вот объясните так мужьям, посиди с ребенком, для того, чтобы тебе потом было хорошо. Да, насколько это для тебя? Для тебя? Да, для, для тебя, дорогой муж. Это все для, для тебя. тебя. Спасибо вам огромное. Я смотрю, что пять минут до вашего приема, поэтому мы закругляемся, эфиры обязательно сохраним. Плюс Александр снял всю, всю, всю, всю нашу беседу, и мы обязательно все выложим на YouTube в хорошем качестве. Будет хороший звук, хорошая картинка, зеленая красивая лампочка, вот здесь вот нам подсвечивает. И, в общем-то, все будет с хорошим светом, звуком и видео на YouTube в ближайшие буквально день-два. Да, Александр? Все, спасибо всем огромное, вам тоже большое спасибо Все, пока-пока